Всем привет! С вами Ферзен. И сегодня мы снова продолжаем выживать на Скайблоке. Если не ошибаюсь, мы остановились на том, что сделали авто сито и как бы теперь теперь собрать, наверное, вот так можно. Да. Потому что у меня нет железных. Вещей, кроме вот этого молота Так что сломать ничем вроде как нельзя Так, э, пока его Отсложим в стороночку и посмотрим Что мы э, сделали Я их все еще не хочу Открывать, вот как полностью мы дойдем Вот до этого Нет, Вот примерно до вот этого состояния То есть э, То есть вот это все пройдя То тогда уже Я это все открою, чтобы сразу Получить вещи Потому что, ну, сами поймите, что в некоторых моментах будет, ну, как бы вам так сказать, говно выпадать полнейшее. Так, я думаю, что вот это надо сломать. О, прекрасно. Эм, что там у нас еще по заданиям? По заданиям, ага, вспомнил. Мы хотели сделать вот эту вот фигнюшку. Она может делается из вот этой М Как ты, собака, делаешься? А, с костной мукой. Ну, тогда немножко потратим, потратим и добудем. Немножко костной муки, так как нам это надо, нам это нужно. Вот он. Тот самый-самый сок. А нам надо раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ага, не хватает двух штучек. Ну ничего, мы еще добудем. И костная мука, не пойму. Во, сразу выпало. Выложим опять же вот эти вот ненужные нам сейчас вещи. Соберем все, что тут накидано, оставшиеся и выложим также. Потом это все разберем. А пока нам глина нужна, мы ее переделываем и делаем вот это. И пережариваем. Пока пережариваем, можно сделать будет где-нибудь вот здесь. Поставив вот так. Не беспокойтесь, нам квест за это выполнило. Ага. Ну, ничего, можно обычный камень. И все, он пошел плавиться. Если поставить туда лаву, будет намного быстрее плавиться. Но нам надо-то! Штучка и будет куча камня, куча камня это куча ресурсов. То есть камень нам больше не надо будет делать. Мы просто берем его из какого-нибудь, не знаю, сундука, а, и переделываем, то есть, у нас будет авто сита, которая сама с, э, делает, также будет авто переделка в не знаю. Гравий. Мы тоже сейчас за до этого дойдем. Вроде как там нужно... Вот. Алмазный из него можно скрафтить. Вот. Да. Ага. Две пластины. У меня только один алмаз, но это не беда, в принципе. Немножко мы еще можем покопать, это в принципе недолго осталось, нам там алмазов 5-6 нужно, не больше. Для того, чтобы начало все работать, а потом будет очень много алмазов, я вам отвечаю, в этой серии у нас уже будет своя, хоть и слабенькая, но оптимизация. оптимизация всего того, что мы сейчас делаем. Uh, так что, да. Нам всего-то осталось немножко алмазов. Uh. <как> вот они. Давайте алмазами пойдем, потому что алмазы алмазные выпадают чаще. Как бы это uh, не смешно и не грустно звучало. Давайте возьмем в руку алмаз, чтобы видеть, что мы делаем. По-моему, чем больше, тем лучше. Мне кажется, алмаз носит, а нифига нормально не ситит. Вы помните, сколько у нас из железного выпадало алмазов? Где это? Вот второй... Ладно, молчу уже. О, третий. Ладно, все. Я молчу. О, четвертый. Вот, надо было только попросить. Вот, понимаете, вот, попросила и сразу алмазов дали. В принципе, замечательно. А, немножко сейчас разгрузиться надо. Надо взять железка И сделать. Раз, два. Три, четыре. Делаем палки. Из палок делаем алмазный э, молот. И кладем вот сюда. У нас есть автохаммер и автосита. Отлично! У нас почти все закончено. Как 10 там наберется, так все будет замечательно. И мы сможем наконец-таки заполучить лаву. Лава это отличный вариант. А сейчас мы будем смотреть. А что я могу сделать из глины? Не, ну вот это я, конечно, знаю, что, что это за штука, но нам это не то. А, точно, блин, вспомнил. Все, сейчас покажу вам. Плавка. кирпич. Вот из кирпича здесь можно это сделать. Вот, вот она. Все. Понял, принял. Переделываем и переплавляем в кирпич. Даже я бы сказал сделаем вот так. Нам все еще нужен генератор. И вот сейчас надо думать. У нас солнечные панели не не, не работают. Паровой генератор основной. Паровой генератор нам всю картину маслом не покажет, так что а, вот это нам бы пригодилось. Но для этого нужно ядро дракона. А, сделать его сейчас мы не можем. Генератор стирлинга. Угольный генератор. Вот, железный корпус. Черный кварц. Черный кварц это то, чего у нас пока нет. А подождите, его можно выбить? Сок душ это... Ага. Тоже мы его пока сделать не можем. Зомби-генератор. Ранг-зомби-генератор. Генератор дождя. Би-генератор. Био. Производит Ю из биомассы и этанола. Самое лучшее это вот этот генератор взять. Он на угле. И если ошибаюсь, нам такой и нужен. Так что... Начнем изучать. Делаем раз, два, раз, два. И здесь веревочку. Отлично, то, что нам надо. Потом делаем... Так, сразу три штуки. А, нет, надо еще пять. Точно помню. Теперь надо переделать один. Сделать печь. Из печи надо сделать... Печку вот такую. Нам понадобится олова. Здесь нужно резина. А как мне взять резину? А саженец-то мне откуда взять-то? Точно, я вспомнил, где можно саженец взять точно точно ну это ладно тогда надо думать что можно сделать другое даст рокрафт у нас пока отменяется потому что там нужен специальный специальная хрень который у нас сейчас нет. Так это нет. Как-то вроде когда я играл, генераторов было побольше, если не ошибаюсь. Когда я вот впервые увидел эту сборку. Ха-ха-ха. Что за ха-ха-ха? Ачивка, ха-ха-ха. А, понял, это из-за лавы. И мы наконец-то можем забрать горячую штучку. Если не ошибаюсь, он крафтится как так. Ген... А, все, я на английском не написал. Вот они генераторы. Все, пацаны, короче, я нашел. А, вот они, генераторы, которые нам нужны, которые дешевые. Раз давайте сделаем а, железную окантовочку. Золота у нас нет, поэтому пока железом обойдемся. А, сейчас мы сделаем очень хитрую вещь, как мы сможем получать много камня. А, так, вот так, так и вот так. И одновременно с этим заполучить лаву. все теперь там постоянно будет копиться лава. И у нас есть камень, который... Все, у нас теперь работает. В скором времени будем улучшать. Нам надо... Фурнейм генератор. Угу. Крафт пипец, здесь что вы, ну ладно. Как так у меня так быстро закончился желез, я сам конечно не смог заметить, <сuman <liebe> <сuman> <сuman> ну ладно. Для чего там нужны были кусочки, я точно уже не помню. Так давайте посмотрим, что нам сейчас не хватает. Наверное это, а -а -и... честно говоря, уже я даже и не знаю. Блин, блин, генератор первого уровня булыжника надо будет теперь сделать. Ну, ничего, так или иначе, надо было. Ладно, заберем. Наконец-таки время пришло забрать все наши подарки. Посмотрите, сколько подарков. А сейчас мы из них получим это, что у нас? Вакуум. Вакуумка. Так ядра дракона это прекрасно это просто прекрасно ух ты что это за бекончик такой офигеть можно прикольный самое главное питательный очень выложим вот так как-нибудь вещи и соберем наши награды это по сути как лутбоксы мы их открываем Получаем за это подарочки, потому что выполняем э, действие, которое нас просит. Так, это что? Талисман восстановления. Восстанавливает э, предмет ближайшего игрока. Восстанавливает один, прочность каждые 10 секунд. О, это можно будет использовать на чем-нибудь. светокаменный слиток а из него можно сделать ага, светокаменный кусочек место кончилось ну и последний выпадает э, эпический бекон ну и ладно пока им будем питаться в принципе что там опа заберем как раз немного камня Нам нужны а... что же? А, все вспомнил. Нам сейчас ножницы нужны. Медь, берем медь. А сначала ее давим, и потом из нее делаем. Нет, не из нее, а из железа. А как сделать ножницы? а потом сделать провода ну-ка вот вот эти наверное провода это сталь так угу. э -э сталь как можно еще получить сталь вот что нам надо Затвердевший камень это камень, песок, железный слиток и глина. Камень, песок. Конечно, в этот раз у нас будет прям очень-очень напряженная серия. Так, у нас теперь есть камень, песок. То есть, если не ошибаюсь, вот так. Тут вот песок. Железо. И глина. У меня нет глины, это не беда. Беда была бы. Это вообще прям не беда сразу 12 штук потом половина из этого мы переплавляем смотрим а давай уже сталь мне надо угу. нитки и палки ну как раз у нас есть и нитки и палки получается так так так и вот так а, теперь можем взять уголь. У нас его, слава богу, много. И раз его много, мы теперь можем железо, куча угля и... Глина, может? А, а вот, вот так... И сюда топорик вот у нас теперь есть сталь и сталь плюс вот это получается провода О, как запутано правда мне тоже запутано теперь мы делаем так вот это подключается подключается подключается генератор ставим сюда вот так там будет второй стоят генератор, так и можем запитать его с помощью угля и гравий. Пошло дело. Пошло. А если я положу себе сюда вот это? Нет, нельзя. Другой вопрос тогда. А? Нет, не надо. Камень. Камень. Если я возьму, положу сюда улучшенный камень, он вообще его сможет продробить или как? Нет, он не может, он только стандартный кладет. Ну ладно. Значит, мы все равно будем немножко быстрее его. Нам сейчас понадобятся алмазы. Нам понадобятся алмазы. Алмазы мы кладем вот сюда. От чего идет все намного быстрее. Попробуем сейчас еще железо сюда положить. А железа у меня нет. Сита для этого нам понадобится алмазная сито. Сита прям очень упирается и не хочет, чтобы я его туда переносил, но это нам не важно. И пока у нас очень маленькое здесь производство, мы сделаем вот как. У нас опять нехватка железа, но это все нормально. Это такой процесс, который в скором времени наладится. Так. Сейчас нам вот что надо э поставить вот так вот. Кстати, как вы заметили, это очень лагучие. Я не знаю, почему так лагает, но вот от этих вот проводов прям вот жестко идет торможение. Вещей становится слишком много. Настолько много, что становится вай. Смотрите, все работает. А, ему не хватает энергии. Вы сейчас серьезно. Потому что 40 нефтик А им как минимум 80 надо, чтобы хоть как начать работать. Я правильно понимаю? Правильно понимаю. От этого мне надо снова железо, да? Еще пылью придется побаловаться немножко. Ой, ну вы что, забыли прошлое. Сейчас пойдем как по стандарту. Хоть там теперь оно все и более-менее автоматически. И я могу просто встать в АФК, и через полчаса или час. То есть я могу сейчас переставить вот это. То есть смотрите, как можно сделать. Эм, вот так вот. И смотрите теперь, какая вещь у нас происходит. Тут кладется камень. Здесь перекладывается вот сюда гравий. И это все перерабатывается. О, железо. То, что нам надо. Блин, ич, как это было сложно. Заберем здесь. Смотрите, сколько аж накапало, пока это все. Кстати сейчас они все работают на своей же энергии какую вырабатывают я немножко набрал пыли теперь мы это все переделаем нам надо кажется какой-нибудь новый Посмотрите, там выпал нам заряженный. Так, у нас теперь, смотрите, золото появилось. Теперь много разных приколюв, которые нам нужны. И сделаем второй генератор. Поздравляю вас. А, не так, немножко вот так и здесь бах. Готово! Теперь он будет гораздо эффективней. Наверное, у них даже начнется. Нет, не начнется копиться. Вот тут вот начнется, наверное, копиться. Что я могу сказать? Мы в полной жопе. Полнейшая задница. И все просто потому, что он слишком медленно работает. Типа ему не хватает энергии, он не начинает заполняться. Из-за этого очень трудно становится. Вот этим вот двум они работают на максималках. И как бы эм, выдают МЕ от 20 до нужного нам 40ФЕ за тик. И что тик это секунда. И в секунду, как видите, он прям очень тормошит. Здесь ровно 40, поэтому идет достаточно хорошо иногда до 60. А здесь из за того, что он постоянно принимает эту энергию. У него от 20 до 60. Теперь вы можете понять, как ему трудно. Сейчас у нас будет пятое. Мы пока здесь все сделаем, подготовим. Да, сразу, чтобы еще потом можно было сделать. Ведь вы что думаете, я на одном сети останавливаюсь? Нет, нет. Как только оно нормально пойдет... Я встану в ПК, и в следующей серии вы уже увидите а, гораздо больший результат. Так, уголька, вот так вот, и... И... Наконец-таки. Кстати, что я хочу сказать вам. Вот этот маленький челик, если его покормить, вот что я заметил... Он работает гораздо лучше так что возьмем пример вот э, персик мы его покормили и посмотрите какая скорость я с такой скоростью не, не могу делать а он может вот его иной раз надо покормить ах да точно на этом мы будем заканчивать Всем спасибо за просмотр, кто смотрел данный видеоролик. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами был Ферзейн. Зовите своих друзей. Здесь будут еще более масштабные и интересные видеоролики. Чем больше вас, тем масштабнее ролики будут выходить. Так что всем удачи и до новых встреч. Всем пока. Thank you.